Всем привет, зрители! Мы сегодня играем наказание Чеснока! Два проигравших едят по половине чеснока! Значит, пьем мы пенальти с правой ноги, потом с накату. и потом ударили со спины. Все, всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи! Артем, перегоральщик! Ты, лампочка, бля! Артем, лампочка! Такую плесень! Давай, нахуй давай сейчас распечешь то, нахуй. Ааа! <с novels> Кто, сука, будет жрать чеснок? Натарочка нахуй. Сейчас посмотрим. Время покажет. Листок сразу сдулся нахуй. Я елку сейчас не знаю вообще. Должно быть стыдно. Кто это знает? Индика подруга Сакива, Блядь. Дай ему белый! Нехуясный, блядь! Я в ебал, блядь! Э. Давай! Давай! Давай! Давай! ну Давай! Давай! Давай! Давай! да. И нахуй, блядь. Дай я его накину, давай, давай, давай. Курас, Пробил, пробил, ебать. Курдыш, мордуш, нахуй. Да ты заебал. Да ебать, ну как? Ёб, ёбаный врод, блядь. Ля-ля-ля, стоит утятница, какая красивая. Смотри, я сумел. Сумел. А, а, ты наче не, не забил, <свят> голчонок! <свят> Морально посыпался, <свят> голчонок! <свят> Старый, за ним не убудь! б! А? <свят> С такими ударщиками! <свят> ну что ты, блядь! посыпалась! <свят> ебал! Чего, блядь? Да пизда, он, блядь, я ебал нахуй-то хуйню, блядь! Ты такой! Питарас! Ого, мне так же, чтобы я сейчас в эту положил. Ну-ка, они все делают. Да ты! Нахуй я уже! Бля, ч ты к морай! Какие ты его блядь! Денис нахуй. Охуе воздушку, да. Дючный бардан. Старый, перегорел как бар. Да. Где ты, бардян курил? Ба... Сначок-то вкусный кабель. Посади. У меня тут. Отлично. Еще. Блядь. Просто ебать. баный сти! Ками! Да ебать! Куртюк Да, да, блядь! Быстро-быстро! Хоро! Я бежит, тем такой! Ей котнуло! Просто, блядь, последний стоишь! О! Это сучья морда, за хуй там ебала, малышка проебал свою ебала... Бля, я помечу, помечу, пол Ты ч дурак, бля! Еще один! Все, вы не просили Догоняюсь, Данечка, держу его на шампуре. Шампур, блядь, посрюсь, Перегорел. Пенальтисты. Оп. Хорош! У меня есть пациентка. Как девочки, Хорош! Ладно, ебать, ладно. Да! Да, да, да! да я а я девочка нашу, блядь! Что там, этот галчонок вначале пищал, а? Напомните? Ты, ты заебала, дура, Он заебал. уже морально подавлен. Такой морально? у меня тут еще морально, давай Паш, Вы, сука! Потому что? что пенальти нет там. ладно, да. Вс, перегорел, нахуй! Да. Хоть перегорел, я его догонял! Вс, перегор... А нах ты бил! Чего? Зачем бил туда? По <свят> <Твой энергией? свят> <Я свят> бил! Я говорю, все, ты перегорел! Что да. перегорел, это не считай, <свят> он же за ним зашел, я вот. Димон, у тебя за что ты сиром бьешь и не за туда? <свят> за и все собьют. Кто много пиздит, тот дрэн нахуй! <свят> <свят> Ай, до туда! кто много пиздил Этот галчонок я его я сказал на дистанции, я его разору а сколько? что опять не дадь? хахахахахаха эй быстрее блять угадал это рука салфетка на. сука выебал да хуй ты забьешь блять А, на это сколько? Надо наказывать этого голчонка. Он больше всех пиздел в начале, что он там, что ты может. Проверим, что он может. Из сетки мяч достать он может, блядь. Вот что он может. Качнулась, Люха. Бля, меня камень так же накатывал. Нормально не, не должна нахуй быть. Не доступай, да. Я выебуюсь нахуй. Так. Все, пута... а, чеснок первый Все, нормально. Чеснок поесть, не проебать. А? Я им ебашил этим ремнем. Нормально, так. Бля... Чеснок съесть хуй на. Как стать с кровати, я бы сказал. А вот поесть га га он выебывался в начале ролика надо. Бля! Да! На... Сука, сейчас. голову. Переходим к да Сейчас я буду стоять на воротах. Закрыл рот колчатом а? Вс, надо... давай, дрейдж, сейчас Вот и все блять Переходим к наказанию. Сейчас пацаны, пацаны будут кушать вкусный чесночочек. По полголовочки вот так вот. Покажи хоть что у тебя в руке можешь, подписчикам блять. Ага, не обманываешь. Какие-то зубы. Ага. Посмотрите, подписчики, кто герой нахуй, кто не герой. Глубы проигрывающие. Есть проигравшие достойные. Есть проигравшие герои. Проебавшие нахуй Все нормально. Все сразу Машина. Давай, давай, давай! Давай, давай! Э -э. Ебать, это пизда. Нет, <рес> <рес> <рес> Идите не но... <рес> Ты что, плачешь? <рес> Че, <Что>, нормально? <рес> Я должен мужика. Это пизда. <смех> Птичку жалко, пацаны, нах. Чеснок съесть хуета. Как жтач с кровати, я бы сказывался. Чеснок съесть хуета. Как жтачьи с кровати, я бы сказал. Чеснок съесть хуета. Как жтачьи с кровати, я бы сказал. Че, попрощаешься? <смех> <смех> пацаны, не убивайте птичек нахуй, мечом. Я ебаю только будто электрошокером бьется на лоб слезы тепло по себе да. Не играйте в футбол на наказание Вкусно. Да. да, охуенно Камеру убери